Гороскоп для раков на август. Последний месяц лета принесет вам, дорогие раки, много новых впечатлений в личной жизни. Любовная атмосфера обещает быть легкой и непринужденной. Для любви и отношений этот период важнее обычного становится общение. Это хорошее время для обсуждения серьезных вопросов, для разговора с возлюбленным. На Самые различные темы. Вы сможете лучше выразить свои идеи и взгляды, что поможет вам укрепить отношения. Если вы одиноки, отправляйтесь на поиски любви и романтических приключений. Одиноких раков может ожидать очень приятная встреча, которая положит начало новой истории любви. Но она не обязательно продлится долго. Возможно, что вскоре вы обнаружите что предмет вашего интереса перестал вас привлекать. Если же с вами рядом есть сейчас любимый человек, не будет проблем восстановления еще более тесных отношений. Новолуние, которая состоится 2 августа, происходит в Доме денег рака. Денежные вопросы потребуют много внимания, они могут иметь отношение к дому, к семье, к покупкам. Возможно, семья и родные люди помогут вам каким-то образом в вашем материальном вопросе. Переходим к карьере и финансов Рака. В этих вопросах у вас ожидается рост активности. Если вы задумываетесь о начале нового проекта, то в августе для этого подходящая пора, ведь Уран в доме карьера Рака имеет поддержку Солнца и Сатурна. Более того, в доме работы Рака на протяжении всего месяца остается энергичный Марс. Здесь же находится планета Сатурн. Воздействие Марса несет вам инициативность, решительность, высокую производительность труда. Планета же Сатурн делает вас настойчивыми и ответственными. Совместное влияние планет вызовет оживление деловой сферы жизни. Скорее всего, появятся какие-то неотложные задачи, которые придется выполнять в условиях ограниченного времени. В этот период от вас будут требовать большего. Объем рабочих обязанностей может существенно возрасти. Период непростой, но если поорганизуете себя, то сможете справиться с работой на отлично. Время лучших достижений для представителей знака Рака наступает в последние дни августа. В это время Юпитер, управитель вашего дома работы, встречается с доброй планетой Венерой и также с планетой Меркурий. Звезды вам обещают, Раки, успех и признание ваших заслуг возможно продвижение по службе совершенно не исключено для финансов этот месяц неплохой возможно дополнительный доход или же получение премий может также случиться какой-то ценный подарок для вас есть вероятность что деньги придут через родственников или вместе с родными вы заработаете некоторую сумму в вопросах здоровья август способен вам будет принести перегрузки на работе и стресс как следствие Поэтому вам, дорогие раки, следует заботиться о себе. Марс и Сатурн расположены в вашем секторе здоровья, что делает организм уязвимым. В случае недомоганий, пожалуйста, не откладывайте визит к врачу, чтобы не позволить болезни развиться. Звезды вам советуют жить сбалансированной жизнью и избегать излишеств и выделять достаточно времени для отдыха. К сожалению, в этом месте не исключены травмы.